приветствую вас девы предлагаю вам сегодня посмотреть основные влияния планет на ваши основные сферы вашей жизни в июле месяце наступает настоящая жара у нас уже сегодня плюс 30 градусов будет еще больше конечно очень тяжело переносить такую температуру ну что ж, давайте посмотрим. Самые главные аспекты, которые у нас будут, они начнутся с 5 числа. Это прохождение Меркурия через Близнецы в Рак. Для вас это зона дружбы по Раку. И, соответственно, вы будете более активны в дружеском окружении. Захочется как-то, знаете, встречаться создавать какие-то компании, где вы будете ну, душу, их душой, где станете очень э, чуткими и внимательными. Причем здесь еще знаете, Лилит идет по Раку. Это тема Родины, тема семьи и объединений, эмоционального характера. Также еще 5 числа Марс переходит из 8 в девятый дом. Девятый дом у нас связан со всем заграничным иностранным, с дальними дорогами, с логистикой, с философией, с путешествиями, взаимоотношениями с иностранцами. Поэтому можно предположить, что вы будете ну, максимально сосредотачивать свою энергетическую направленность в данных, в данных сферах. Далее. 9 числа, давайте посмотрим, тут у нас от Урана будет благоприятный аспект Солнцу, либо наоборот, значит, для вас это сфера дружбы поездок, возможно, какие-то удачные дружеские посиделки, какие-то удачные дружеские встречи, и, или друзья к вам приедут откуда-то издалека Ну Интересный, конечно, такой будет период Также тут одновременно у нас, посмотрите, Лилит в соединении с Меркурием И делает квадрат к Юпитеру Юпитер это восьмой дом Дом чужих денег, чужих ресурсов Может быть, вас кто-то захочет взять в долг Или вы вот захотите взять у кого-то из друзей в долг Далее с 12-13 по 14 число, здесь у нас формируется несколько интересных аспектов. Ну, Венера, например, будет делать аспект к Сатурну. Сатурн для вас это зона работы, зона здоровья, это благоприятный аспект. И причем он идет из вашего 10 дома высших целей, это деньги от покровителей, это... Помощь вышестоящих лиц это что-то удачное, удачные сделки и удачное решение спорных вопросов. Но здесь одновременно Венера делает квадрат к Нептуну. Нептун у вас в зоне партнерства. Значит, это риск, может быть, ошибиться в ком-то из своих партнеров, превеличить его значимость, быть им очарованным, ну, не видеть реальные картины его ну, его личности далее одновременно Меркурий делает благоприятный аспект к Урану будет ощущаться 12, 13, 14 уже здесь начнет расходиться аспект Но это благоприятное время для подъезда для путешествий и различных договоренностей 18 числа у нас Меркурий перейдет из Близнецов в Рак, вернее, извините, не Меркурий, а Венера перейдет из Близнецов в Рак. Опять же, тема друзей, близкого общения и начнет постепенно формировать аспект квадрат к Юпитеру в вашем восьмом доме. То есть это могут быть какие-то чрезмерные увлечения развлечениями, желание, может быть, как-то отпустить себя, уверенность, чрезмерная уверенность в своих силах, возможностях, желание посвятить, засветиться в каких-то определенных кругах, показать свою значимость. 19 числа. Меркурий уже начнет переходить в Лев. Это признак того, что усилится ваше желание такого активного социального участия. Также 17... Так, Меркурий в тригоне к Нептуну и в оппозиции к Плутону. Здесь точный аспект, причем, знаете, здесь достаточно какой-то напряженный будет период. Очень похоже на тот, который был в начале месяца. Но здесь, может быть, придется выдержать какое-то давление на себя. 22, 23, 24. Значит, здесь у нас... Будут такие интересные аспекты Ну помимо вот этого Оппозиция, она уже здесь начнет расходиться Здесь у нас будет тригон От Меркурия к Юпитеру К Юпитеру Да, Меркурий Юпитер Ищем, вот оно, Меркурий и Юпитер Это идеальное время Для самой рекламы Для образования Для получения Важных кредитных средств То есть для вообще вложений финансовых а вот с 26 числа, обратите внимание, до конца месяца будет работать аспект крайне тяжелый. Он состоит из соединения Урана, Марса и, и Северного узла, который будет работать буквально... ну Он читается как взрыв. Причем здесь одновременно еще будет... Ну, 26-го, в частности, будет соединение Луны, Венера и Лилит в одной точке, но Венера с Лилит еще будут несколько дней в соединении. И это признак того, что может произойти какое-то, ну, знаете, очень важное событие, связанное с вашей родиной, с вашей семьей, с вашими близкими. Здесь квадрат. Восьмой дом это дом или опасности, или это дом каких-то, может быть, вложений, необходимости вложить. Ну, вложить какие-то средства в то, что или в тех, кто для вас очень дорог, тех, кого вы считаете своей частью. Ну, достаточно напряженный. Я думаю, что он может даже проиграться в каком то глобальном смысле. Но вот если вот этот аспект, он может глобально проиграться, то этот по Венере, он, конечно, в аспекте к Юпитеру может и в личных отношениях. В большей степени прочувствоваться. Ну, давайте посмотрим вообще, как 29 -го. Ну, если это, знаете, 1-2 дня, то это не так. Ну, все равно здесь еще соединения присутствуют, но уже расходящиеся. Ну, я думаю, 26, 27, 28, вот этих вот 3 дня они будут для ваших близких, для взаимоотношений с близкими, несколько такие напряженные. Видите, вот тут очень много квадратов. Вот эти красные аспекты это тяжелые аспекты. Ну, благо, что. Венера поддерживается этим соединением, значит, наверное, какое-то упорство, сила, она все-таки победит в любое негативное влияние. Желаю вам приятного месяца и ставьте ваши, пожалуйста, лайки, комментарии. До встречи в следующих прогнозах. Подписывайтесь на канал также.